Банде Гурупадот Дандам Бхактабинда Саманитам Шри Чайтанна Прпум Банденитам Си Нанда Нанда Нанг ванча калпотору васче кипас индубавач, патитаананг пабо не бхавишна би бью, намо нама, муканкаротивача лангпангунланг хетгрим, яткипатаманганде парамет, ананандамадвам, бриндави тулсиде буйпиави Нараяна намаскритта норончеиванороттамам. Девинсара сватингвасам тату жайо омудире. Сангита не кишна кату подеш. Говрия патрасшва пркаса неча. гуру бхакти дхийам сада паривабакнам авиштудухам теетас падам сивавиренченутам сараньям бхита ти хам бно топал Пуранановы агра-сасагра сарамотхис Сарадхикамикадамикадамикадамикадам www.gramiast Portraitzine КTele Ср sri crackersан чайта на праху интянам 士 в Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари, Хари Рам, Хари Рам, Рам Рам, Шанкхирта не квитару, камалахитаакшук. Вишам бару дижабару, жуго дхармапалу. Банде жуго дхармаприя кару, каруна бхатару. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна, Кришна, Харе, Харе. Хари Рам, Хари Рам, Рам Рам, Хари Хари. Нама Ми Ганге Нама Сура Буктин чабуктин чадада синитам, Бхаванурупе нсадан наранам, Ганга таранграмания Браханоси пурапти бхажави ваги саджушшва дани лакшмиер яшча вакшеши ясьястидей Хари Кришна Хари Хари раму, хари раму, раму хари. Прайено дева на мукти кама, на Брамото нупаше, праи на дева сави мукти кама, мунам чаранти вижанин парарто низта, неита ноби хайокипана наньям тадас шасара нам нупаше. Горя гости сисила вакти While living in this material world, while living in this material world, we must try to realize what will happen after leaving this body. Goryo Gosthipoti Sri Sila Bhakti Sri Danta Saraswati Goswami Jagar Pahupad, Paramahansa Jagadguru told, так, Папапа Памахамса сказал, что живя в этом материальном мире, мы должны подумать, куда мы пойдем и что мы будем делать после оставления этого мира, что случится, мы не будем жить в этом материальном мире долгое время, очень скоро мы уйдем. И что случится, если мы оставим это тело, каково наше будущее, обретем ли мы вечное служение, каково Господу или нет, та причина, ради которой мы совершаем баджан, достигнем мы ее или нет, нашу цель. Сила Пархлад великий Махарадж – великий преданный. У него нет никаких посторонних желаний внутри его сердца. Мы можем считать прахлада нашей Гурваги, но есть одно, но прахлад Махрач, несомненно, наша Гурвага. Болир вайя дада бхагаватам Из Шиман-бхагаватам мы знаем, что есть 12 махаджан И вот среди них прохлад Махарашан находится почему потому что прохлад он может дать нам багват дать нам учение этой Бхагават дхарма эту амриту гадхиям значит сокровенное, сокровеннище это багват дарма Бишудам настолько чиста, что мы не можем даже представить. Багодарман настолько чиста, если сейчас осквернение то. Это Амрита, она очень чиста. И если есть какое-то осквернение, то тогда наш. Наша -дарма, наше исследование Бхагват Дхармы, оно И вот прохлад Макарадшан, Махаджан среди. Вот среди Махаджан поклад Махарашан, может дать нам Амриту, он может давать нам Бхагват Дхарму. If there is any contamination, contamination Nabilas, если, если у нас нет никакого анебхилаша, осквернения, что значит анебхилаш? Анебхилаш значит... Если есть у нас какое-то отдельное желание, не связанное с Кришной, поскольку наша подлинная цель, все подлинные желания должны быть... Мы должны направлять наши мысли, наши желания на то, как сделать Бхагавана богаван, довольным. И если мы сможем сделать это, то тогда... Можно, я могу подумать, что вы избавились от Ане от каких-то корыстных желаний. Ваше сердце, оно должно быть свободно от всякой корысти. Мы должны думать только об удовлетворении Верховного Господа. Если есть какой-то анипхилаш с отдельными то есть отдельные какие-то корыстные желания, это зовется анипхилашем, кто-то может сказать, что у него только один анипхилаш. Почему еще что-то? Но будьте уверены, если есть какой-то один анипхилаш, этот один анипхилаш может может. Оно может производить бесчисленные гаммы оленьевиллаз. Один гамм, один гамм. Ну, мы хорошо знаем, что это какие-то бактериями или микробами, микробами если одни завелись, они и размножаются и, и их больше, больше и больше становятся и такие всякие корыстные желания получили, появилось одно ну, небольшое, а потом второе, потом пятое, потом десятое и, и так они разрастаются. И таким образом, эти посторонние желания, не а, отклонят He нас от кухи баджана. Я вчера говорил, что харибаджан – это не шутки. Харибаджан – это не шутки. Он не позволит вам совершать ану Например, если вот есть какие-то отдельные посторонние желания, то эти посторонние желания не... а, а, а, а как-то помешают вам следовать по пути бхакти совершенным образом. Один, и, и вот такие, как карыстные люди, не могут находиться перед гурой долго Долгое время они боятся из-за того, что их сердце оскорнено. Почему я начал с этого? Ну, поскольку наша жизнь полна проблем, бесчисленных проблем, особенно на пути баджина. Множество проблем везде, каждую часть секунды я, я чувствую uh, какие-то проблемы, и вот они Билаш, могут прийти в нашу жизнь в форме честности, в форме морали или может прийти в форме благотворительности, или учености, или еще в каких-то других формах. И мы настолько глупы, что не можем понять, как они филос может прийти и наше сердце. Я... Всегда думаю, что я нахожусь <как> на коленях Махараджи. Like Подобно маленькому ребенку, just, как ребенку, как для маленького ребенка, который только родился, его мать единственная. Прибежище. Если вы так думаете, что ваш Гупадпадма ⁇ это единственная ваша надежда, то тогда я могу надеяться, что вы сможете совершать Баджа, иначе это очень тяжело. Багданщик Кришна говорит. И в Боготе, вот в одиннадцатой песне он, Бхагаван Шри Кришна говорит о Удаве о Удав. Те, кто сверш... пытаются совершать Харибаджан, о Удов. Те полубоги и все, все окружающее, оно мешает таким людям совершать Харибаджан, почему? Хотя у тебя какой им дело, но почему они мешают? Все полубоги и прочие, kind of прочие окружения Майя и все, все остальное они начинают как-то мешать, привлекать чем-то или to, мешать всяческими путями, что мы вынуждены to, попасть to, в их ловушку. Майя делает все, to, все, чтобы мы попали в ее сети. Way, и таким образом все время мы чувствуем какие-то проблемы, полубоги они... Они well mm. так мешают when, тоже. Но в итоге, когда не обнаружат, что, что мы следуем Садгуру всем сердцем на 100%, что мы готовы садуру, посвятить всю свою жизнь, жизнь. ради Гуру Ишнава. Когда полубоги это, поймут это, что наша жизнь она полностью посвящена Гуру Вишна Вам, то тогда они не будут нас беспокоить. Они позволят нам, не только позволят, а также будут помогать, чтобы совершать баджан, и вам будет как-то удобно совершать баджан. Может, кто-то может задать вопрос, а, что мы можем следовать Пухлад Махараджа. Вы сказали, что мы Рупануга мы должны следовать Враджаваси. Да. Я сказал. Пухлад Махараджа – наш гуру наш гуру Поскольку Прохлад Махарадж следует Бхагавад Дхарме на сто процентов. И те, кто следует Бхагавад дарма, они все наши гур -варги. Но Прохлад Махарадж после этого можно думать, кто еще есть из нас гур -варги. Я отвечу на ваш вопрос что мы обретаем от прохладва wow. достаточно ли этого или нам еще что-то нужно я не говорю так что я хочу сказать народом так говорит что мы следим пути махаджанов несомненно мы следуем, но по, по, вот у нас предыдущая гулага, настоящая гулага. Мы должны понять, что Пахлад Махарадж хочет сказать нам и остальные махаджаны гармонизировать их учения что Рупа Гаслами хотели донести до нас с Санатана Гаслами. И в итоге, Бхактин, он такой, что он хотел сказать нам, сила Прабхупад. И вот здесь говорится, что народ там такой, он вот здесь отвечает на ваш вопрос, это все ли это, то, то есть имеется в виду то, что мы услышали от Пахлада, это все это наивысшее или еще что-то есть то, что мы обрели от Пахлад Махараджи, это называется Бхагавад Дармы. И в этой Бхагавад Дармы, Брихад Бхагавад Абрити, которую мы обсуждаем, там приводится сравнительный анализ Бхагавад Дармы, поскольку ведущий Махарадж, он следует Бхагавад дарме, Пахлад Махарадж тоже следует, Дуру Махарадж следует. <девать> Джанах Махарадж следует Бхагавадарме, все следуют Бхагавадарме, и те, кто следует Бхагавадарме, есть как какие-то сравнения, можно их сравнить, как Пахлад Махарадж совершает Баджани и все остальные, и вот Юдхиштир Махарадж, Ханумана, все они. Мы можем найти we can бесчисленные варианты бхагва как они следуют. Он делает Он делает и вот в итоге мы можем тогда идти до Рупа Гасаньпада, Джива Гасаньпада, Бхактина Такува, Ишиду И вот сейчас можно вспомнить много раз, я говорил, я говорил раньше, что Раману Джачари нам дал, он тоже представитель... Бхагавдарма, Мадвачарья, Вишну с вами, не Бхагавдарма. Я не принесли Бхагавдарму, но кто-то может превратно меня понять. Поскольку я вынужден сказать так, что то, что принес Камназачарья, Мадвачарья, это очень хорошее, но это не все. После этого, когда Гасвами Патт пришел, Жива Гасвами Патт, мы обрели полное, когда Шила Бхахтин пришел Шила он принес нам полную Бхагавадхарму. И сейчас кто-то может спросить. После того, как Шила Прохопат Бхахтин Сиданта Сарасвати ушел, Какие-то, может ли кто-то в будущем прийти, кто может дать больше, чем Шилобактивинот и Шилопакопат? Нет, такого не может быть. Почему? Я могу привести свидетельство этого. Я ничего не говорю без доказательств. И весь этот мир находится в он. <coughs> в общем, весь мир он обманут. <coughs> Какие-то чари, но, да, люди, заявляющие, что не чари, они а, об, просто обманывают людей. То, что мы обрели от силы Бхактина Такура, Силы Пахупада, пада – это наивысшее. И наивысшее не значит, что имеет какой-то лимит, поскольку Авапагасанапада сидит на мире нашей любовь. В, эти, в материальном мире наша любовь она ограничена. Как, сколько мы можем любить Гуру но в трансцендентном мире нет ограничений. Наша любовь к Гуру вам она может увеличиваться бесконечно. там Нишитамрити говорится об этом. И вот когда Бхагаванский Кришна пришел Гупи и Бхагванси Кришна не смог понять, какая любовь, какая, какое чувство, какая амрита, она бесконечна. Когда Гопи, гопи смотрели на Кришну, они их любовь увеличивалась, и Кришна, когда смотрел на гопи, он тоже чувствовал счастье, становился более счастливым. Гопи, смотря на Кришну, они тоже становились более счастливыми. Там такое трансцендентное соревнование происходило. Кришна, и вот, видя Кришну, таким образом, Кришнадарский вираж Гаслами пишет «бесконечный поток любви». Он, <с dunno> Он увеличился. Не было места. No уже не было места куда можно было увеличить эту любовь но она все же увеличилась в этом трансцендентном мире я уже говорил от целого если мы от целого отнимем целое то целое останется вот как в этой штук если мы Откуда вас то заберем целое тут останьте Также целое. Наш мышление ограничено, наше мировоззрение, ограничено. С незапамятных времен мы заняты какими-то ограниченными вещами. И Поэтому мы не можем понять, что я so way, хочу сказать, и таким образом... Хотя, But любовь, она уже достигла своего you know, предельного, предельного уровня, уровня но все же, она увеличивается. И в трансцендентном мире такое мы возможно, для, для материального, материального мира нет. Здесь, в этом материальном мире, все ограничено. Why Почему я говорю that так? То, что мы обретаем от Рупагаслама, санатана Гаслама, бхактину такого, это наивеше, у меня нету никаких я говорю, истину. у меня нет цели что-то исказить обмануть кого-то в шаст. Я говорю то, что описано Шаста. В Шастах в говорится, что после Гуранга Аватара ни, ни, ни, ничего нет, он, он наивысший, даже после Радагавинды. Не, не смущайтесь даже после Радагавинды. Мы знаем, что Радагавинда это наивысшая цель на все же. Даже после Радагавинты мы думаем о Гуранге. Это Гуранге, на, Гуранге. наивысшее. После Гуранги никого нет, нет никого, И кто бы был выше. Чем он? Вы это описывается в шастрах. То, что Гуранга Махапрабху это наивысшая no. аватара, это венец всего. No. И... No. <свят> <свят> И вот из Сидданта в Читане Чхтамрите такова, что с Читане Махапабу Бхагавану пришел в этой форме. Это наивысшее, после него никого нет. Он высшая аватара. Мы не можем даже ожидать и надеяться, что после Гуранги кто-то придет и, и какая-то аватара Господа и даст что-то выше. Нет, Если любому махаджан, который является они будут, если они настоящие они будут следовать Гуранги Махапрабху, иначе они просто какие-то патчи-ачария, поскольку Кришна Дасскарасгасвами никогда не нарушал наставление Стаку, хотя мы знаем, что Стаку он дал, да, дал больше, чем Кришна Даскавирас. Хотя то, что дал Кришна Даскавира с вами, это можно сказать, это дальше больше, чем Бхагаватам, его он не превзойден. И следующее сочетание Махапабы проще, чем следовать Бхагаватам. Бхагаватам, несомненно, это суть всего но Бхагаватам это Амрита, но все же из этой Амриты Наш, наша Гурвага, она собрала главную суть и предо предоставила нам в таком простом и сжатом виде. Если в будущем какие-то махаджаны явятся, они должны следовать Евапии Сантанига Свами, Шири Прахвапади, Бхахтину конечно, в нашей, нашей Гурде. А если они создают какую-то новую философию, то это несомненно падшие люди. Мы не можем ожидать, что кто-то скажет что-то большее, чем принесли, что и Бхактину такого. Мы видим, что мы не можем но so right люди мы мы можем много раз говорил, чтобы мы говорили о милости, о милости Это наша высшая цель проповеди. Шила Пракупат много раз говорил, какова цель нашей проповеди. Кто-то под именем проповеди рассказывает о всяком мурагану но Сила Прабхупад сказал, что наша проповедь, мы должны говорить о милости Гуранге, наша цель, цель нашей проповеди распространять милость Гуранге. Много раз Силапрахупад говорил об этом, что мы делаем. Мы гордие, наша цель ⁇ распространять милость Гуранги. Пара-татла значит, пара значит абсолютная татва. пара -татва значит абсолютная татва. В читанчитам говорится. Наивысший лимит парататва это паратату Гуранга. Но все же Гуранга, он сам по себе say, бесконечен. Мы можем сказать, say, что наивысший лимит Паратат ⁇ это Гуранга, но Гуранга он сам по себе бесконечен. Но Гуранга Махапраба, его любовь, его все. Оно все бесконечно. И здесь, чита, не Читане Читамрете, говорится, что Кришнада с вами пишет, что такая любовь, такая баба, такой века, века такое, такое чувство премы, оно никогда what, what visible, не встречалось visible, раньше. То, что находится, то, что kind of можно было наблюдать во время Гуранги Аватара, kind of такое чувство, высочайшее чувство never божественной любви, но никогда yeah. не наблюдалось раньше. И я сейчас возвращаюсь so, к началу. Прахват Махарадж, он наш. Бхагавадма Гуру, Пахлат Махарадж, он следует Бхагавадме. Юдиши Махарадж следует Багавад Дарме. Есть Багаван различные Багаван варианты, как Бхагаван проверяет своих преданных. Бхагаван, он бесконечность, его формы бесконечная, и Бхагаван хочет проверить нашу бхакти, нашу степень любящей Кришне, насколько сильно мы любим Кришну. Может быть бесчисленное число преданных, и Богована всех хочет проверить, насколько они любят Богована. И те, кто любят Кришну, Кришна Он очень заинтересован в том, чтобы Обретать, проверять вкус нашей любви, то, как сильно мы любим его. И таким образом можно найти множество вариантов, как различные преданные относятся к Кришне, их степень и чувствам. Как Хануман, например, какое чувство он имеет Бхагавану и другие преданные. И Нарисим Хадев, он очень любит прохлада. И Нарисим Хадев говорит, вы пример. Если кто-то спрашивает, мы хотим увидеть пример, как, кто пример твоего преданного. И вот если кто-то спрашивает, хочет, он ресим, хочет увидеть пример его преданного, то сказать, что пахлат, он идеальный пример преданного. Вот как ну, в этой шлуке. И вот Пахлад Махарадж, он не корыстен. Если Пахлад Махарадж был бы корыстен, он мог бы просто наслаждаться жизнью ничего не делать. Как его отец Хирани Кашипо, он завоевал все миры. И, и наслаждался этой независимостью и это над всем. И Пахлад Махарадж тоже мог последовать ему, но нет, он последовал пути Вишну Бхагати. И вот вначале я хочу ответить на ну, ваш вопрос Прахлад Махарадж, он Бхагава Дармагуру, несомненно, но. Это Бхагва ее уровень доходит до Рупанога Бхакти, до Рупа Гасвами, до Санатана Гасвами. Санатана Гасвами сам говорит, что я Рупанога. Санатана он Гуру Рупа Гасвами падает. Кто Гуру Рупа Гасвами? Точнее Санатана Гасвами, кто может сказать почему? Кто-то you know? занят гуруизмом, are... всяким капитализмом are... и, are... и прочим. Но are... те, кто любят гуру по-настоящему, они не my говорят о том, что они чьи-то ученики. Exactly их God. жизни сама по себе, на сияющий пример Бхагала Они не ходят и не кричат, что они там ученики великого гуру. Кто знает, кто гуру дэв Санатана Гаслами. Брат Сарбам Батачари в виде Вачаспати, его города Санатана Гаслами. И вот этот виде Вачаспати, он получил дикшу от него. Сочетание Махапаву дикшу ему не дал, но он получил дикшу от этого виде Вачаспати. Да, как Брихаспати брехас, есть mm -hmm. от этого часпати. И вот он подобен такому Богу образования. И он очень образован и таким образом в тот день я сказал, что Маду-пандит, кто-то о Маду-пандите, вот, а информации особо нет. И вот кто-то говорит, что Маду-пандит, он ученик Джанаватакурани. Кто-то говорит, что он ученик Ганадхар-пандита. Because, и вот мы следуем прохлад Махараджа, поскольку, если у нас есть 100 рупий, то 10 рупий, естественно, что у нас есть это простая логика. И вот если мы следуем санатами Гасами, рупи Гасами то, естественно, мы следуем прохлад Махараджа. Это естественно, это, поскольку Бхагава пришла от прохлада к ним, и что плохого в этом? Но Народ вот так он дают нам очень важное учение. Путь показанный Махаджаной, мы можем следовать ему. Мы должны, но путь предыдущего Махаджана и следующего, нас и настоящего, они должны совпадать. Те, кто следует -гасвами, Санатани Гасвами, совершенным образом. И вот Нарутом такого говорит, наша настоящая гурвага и настоящие мы должны видеть гармонию в них. И, и, и поэтому я могу следовать поход Махараджа, поскольку если не буду следовать... Пахлад Махараджи, то нет вероятности, что мы будем следовать Ропе Госфаймпаду. Кто-то может сказать, что Пахлад Махарадж слишком прост, нужно более высокую философию изучать, но это глупо. Кто-то хочет... Приступить учение Гуранги, к... как, маха... как... можно видеть на примере Махапрабху, что он просил Гадатхара снова и снова читать ему главы с Бхагаватам Друви Друве и Прохладе Махараджи. Дру... Другой и Вот Махапрабху просил его опять читать Прохлада чаритру, Другой чаритру, хотя тот уже несколько раз читал их, то Махапрабху хотел снова и снова слушать о а них. Смотрите, Махапрабху не говорил ему, чтобы тот читал ему о, о Гопе, и, и прочих расалилах. Нет. Это такие люди обычно, бесстыжие люди так говорят. И вот Махапрабху говорил об этих секретных лилах внутри Гомбирамду. They И вот Пралад Махараджван, so, наш гуру, но все же мы должны следовать Пралад Махараджвам. Мы вынуждены следовать Бхакхи Натакура Шири Мы должны следовать иначе. Мы не сможем достичь нашей цели. Какова наша цель? Как Гауди, наша цель — достичь лутесного стоп в горанге. Мы хотим служить Ему. И вот Пахлад Махарадж говорит. И вот Пахлад Махарадж говорит. И мы можем видеть, что Пахлад Махарадж обычно... Что те, кто хотят совершать баджан... Они совершают баджан для самих себя. Они избегают всяких обществ, нас с вами хотят уединиться в каких-то уединенных местах, чтобы сконцентрировать свой ум на баджане, на уединенное место, значит находиться вместе с чистыми гуру и Пахлат Махарадж говорит такие слова. Тут". И ради... Вот и люди, которые пытаются уединиться, избавиться от всех проблем, но Правда Махарахи говорит, что я не... Я не... Я не столь... Я не столь эгоистичен, и поэтому, Господь, если ты хочешь даровать немилость, то, пожалуйста, благослови этих детей демонов. И в Гурукуле учатся вместе с Пахладом. И Пахлад когда встретился с ними. И когда Пахлад Махарадж был отправлен в гурукулу, среди своим Хираним щепу, то в то время множество было демонов, они тоже учились там. Пахлат Махарадж он говорил Харикатху о Бхагавадарме. И вот Пахлад Махарадж говорил, о, детях Асуров, вы не должны быть заняты материальными наслаждениями. Не нужно, как, например, вы не приглашаете никакие проблемы в свою жизнь, они приходит, no. никто не специально не живет никаких проблем в свою жизнь, но Махарадж говорит, без invite, всяких проблем мы не столь глупы, чтобы приглашать, вас звать проблемы в нашу жизнь, и также палад Макарж говорит, проблемы приходят сами по себе без uh, приглашения, и также все материальное наслаждение но тоже приходит к нам То, что по нашей судьбе должно прийти к нам, оно приходит. Как кому-то. И вот Пахлад Махарадж говорит, как все проблемы приходят в нашей жизни, без наших на то просьб, так и все радости, наслаждения не так же приходят. Наша жизнь, они, <состров> э, э, они имеют одинаковую природу, как с историей был один парикмахер. О, здесь вот Свану и очень бедный выиграл. Был 10 миллионов руб Они 10 срок 60, 60, 60, 60 раз по 100 тысяч рублей. 6, 6, 6 миллионов аналогию называли. И вот еще, еще я слышал, от Маккража был сосед. Шо сосед был? У него было шесть собак с разных стран и каждой собаке была выделена комната отдельная. Причем собаки были северные, в жара, нужно было холодильники для них организовывать, и вот он организовал вот эти условия климатические, чтобы собаки не жарко было. А из этих поваров для всяких учителей, для собак и прочий персонал. То есть можно посмотреть, люди хуже живут, чем собаки. И вот этой собаки очень так удачу, <laughs> и Пахат Махакадз говорит, как без всяких <свят> uh, приглашений. You все проблемы приходят к нам, такие радости, они тоже приходят к нам и прочие и наслаждения. И вот Пахлат махарадж, вот махарадж говорит, не думайте, что вы начнете харибаджан, когда вы станете старыми, Пахлад Махарадж говорит, Бхагавад Дарма, мы должны начать Бхагавад Дарму с самого раннего возраста. Даже перед с 5 лет можно начать, или раньше даже. Пахлад Махарадж говорит, не думайте, что вам всего лишь 4-5 лет и слишком рано начинать Бхагавад Дарму, вот когда мы обучимся, повзрослеем, там. Работу найдем, пятое, десятое, женимся, там, детей родим, и потом начнем. Нет, те, кто по-настоящему разумно, они начинают следовать с пути Бхагавадхармы с самого детства, как можно раньше. И вот сейчас мы Будем говорить об учении и о жизни Пахлад Махараджа. И вот Пахлад Махарадж был отправлен в Гурукулу, но это учение, но ну, материальное они изучали экономику, социальную науку, всякую политику. Но Пахлат Махарадж не принимал все это. Но все же Пахлад Махарадж не оскорблялся и их не оскорблял. Шандо и Амарко. и И вот сын Сукрачари, Пахлад Махарадж, не. И он из своих этих гуру не оскорблял, но следовал Бога их не слушал. Внешне он делает, что учится у них, изучает экономику, социальную науку, политику. Но сердцем ничего не принимал. Он просто сидел на их лек лекциях и слушал, но сердцем не принимал ничего. А почему? Потому что Пахлат Махарадж думал, что они не, не мои гуру. Магура Нарада. Когда Пахлад Махарадж, он был в череве своей матери, то в то время он слышал о всей Бхагавада. Нарада, когда Индра, Индра он хотел забрать эту, его мать Каядху и когда Индра Махарадж хотел забрать Каядху, midway, он встретился с Нарадой, Нарада спросил, что он делает, не должен этого делать, оставь ее. Индра сказал, хорошо, пускай уходит, хочу, чтобы ребенок родился. я его убил, ее отпущу, поскольку Хиранекашипу. Он оплодотворил ее своим семенем, и эти дети Хирани Кашипу, наверняка такие же демоны будут, как он. Поэтому я его на всякий случай убью и ее отпущу. И Наруда сказал, что внутри черева этой женщины Каятху не какой-то обычный демон, не какая-то обычная душа. Там великие преданные Бхагавана. И пускай живет. И после этого Инда Махараджо, <coughs> он позволил этой каятху уйти, и наш народа, он взял Каядху и увел к себе вашам, там говорил Харикатху, рассказывал о дарме и в то время Хиранну был в Мандарачале, и совершал эскизы. И вот в то время и потом, что случилось, мы, мы знаем, его совершая аскеза. он встретился с Брамой, он совершал баджан-браме, Брама не мог видеть его тело, поскольку его тело было съедено этими... Червями уже он совершал баджан ба ба а, таким образом, ба а, Брама пришел не увидел его сначала, потом окропил свое командалы, и потом Хирани Кашику а, свое тело. А, а, а, а, Восстановилась его после того, как Брама окропил его командалы воду из Камандала, и он хотел получить благословение от Брама, чтобы никто не мог убить его. И таким образом эти демоны совершают аскезы, но их аскезы ради какой-то корысти. И сегодня не совершают аскезы, поскольку в будущем хотят наслаждаться большей силой, большим могуществом. И вот эти демоны также могут совершать аскезы, но какое дело нам, нам <связать> до них. И вот Махапрабху говорит, что даже демоны, <связать> они могут совершать аскезы, и какое благо, что толку от этого? Демоны, асуры совершают аскезы, но что толку? И вот, когда он вернулся с Мандерачава, вот, Хирани Кашипу стал более опасен. опасен. И тогда он отправил Пахлат Махараджа в Гуру Кулу с, с той целью, чтобы он получил какое-то образование, но когда Пахлат Махарадж пришел к Гуру Деву, к своему отцу ямысл ну, с этим со своим материальным Г к, к своему отцу и вот и вот не привели этого бахлада, чтобы проверить его и вот они при, привели Прохлад Махараджа. Что, чтобы Хираникашипу посмотрел, насколько хорошо они его выучили, и как ты их отблагодарил. И вот Кашипу с огромной любовью взял похлада к себе на колени и спросил, что ты узнал от своего гуру. Что хорошего ты узнал? I like to hear. Я хочу услышать об этом. И Пахлад Махарач сказал, <просу> и такие слова. И Пахлад Махраш сказал, «Я думаю, что эта жизнь полна беспокойств и оставить эту беспокойную жизнь, если кто-то сможет отправиться в единственное место, чтобы совершать Харибаджан, оставив все эти проблемы. Я думаю, что это очень хорошо». Отец. И вот Пахлат Махарадж говорит о лучше из демонов. Пахлат Махарадж, он выражает почти не хераняку Таким образом, Пахлат Махарадж говорит о Суреварджа, не говорит отец, а говорит лучший из демонов. «Ты лучший из -Лу Асуров». И, и вот Хирани Кашипу думал, что это уважительно. И вот Хирани Шипу подумал, что мой сын очень э -э сведущий, очень ученый, такой высокий Но титул мне дал. Но Вишана он в комментариях к Бхагаватам пишет, что те, кто саду, они смеются. Когда Проклад Махара сказал, Ассуря Варджа, о лучший из демонов, но Ассурья Варджа лучший из демонов. Можно также понять, что худший из, из всех асур, это представители Раджагуна, Тамагуны, всего невежества. Лучше из всего этого невежества значит худший из, из, из, из всего хорошего. Но Хераника Шипу, он обрадовался, услышав такие слова. И вот суть в том, когда Пахлат Махараш сказал так, что эта жизнь полна беспокойств, и оставив эту беспокойную жизнь, если кто-то собирается отправиться в уединенное место. Кто-то думает, что уединенное место это... То, -то есть кто-то думает, что если куда-то уйдет в лес, в какое-то уединенное место и будет совершать там баджан, то это не, далеко не так, поскольку ваш материальный ум, он пойдет с вами от него, просто так не избавится. И вот там в этом уединенном месте вы окажетесь Итак, на один на один с вашим материальным умом и вашу будет беспокоить вас физически уходить в единое место не столь мудро, поскольку ваши органы чувств и ума не не под вашим контролем и поэтому если вы физически куда-то уединитесь то все равно проблемы yeah. останутся те же самые, поскольку ум не, вы не обуздали свой ум. И вот Пахлад говорит, что уединенное место значит находиться вместе с Садом, слушать Харикатху, И уединенное место также значит, когда мы там, где мы не можем, а там, где мы можем избавиться от влияния майя, и вот настоящее уединенное место, там, где Майя и Раджа, Тама Сатвагуны не будут влиять на садусанга, если мы в уме сможем совершать саду Сангу, то это очень поможет нам. И вот когда Пахлад Махарадж, он сказал, что Хираникашипун -каш, очень обрадовался <связывался> услышав <связывался> такие слова. Пахлад Махараш говорит, из-за из влияния звезд все люди чувствуют какие-то беспокойства. Например, в вашей Сатурн, жизни Сатурн. Вы Иногда Венера беспокоит иногда Сатурн, иногда еще кто-то. И вот всякие проблемы из-за влияния звезд они могут мешать нам. И вот в соответствии с астрологией все наши действия, они контролируются звездами, только чистые, преданные. Они не находятся под контролем каких-то звезд. Они находятся под контролем Кришны. А все остальные обычные люди, они постоянно находятся под контролем всяких звезд. И таким образом Прохлад Махарадж говорит, Хирани очень разнивался, Хирани очень. Разгневался и сказал этим гуру, что вы делаете, почему, с чему, чему вы его учите. Но эти гуру с сказали, о царь поверь нам, мы не учили ему. Учили его, мы не учили его вишном бакте. Откуда он тогда это узнал? Мы не знаем, как, откуда, но точно не мы не гневались на нас. Отец. Твой сын говорит, то, что он говорит, это внутри, и не, внутри него. Мы не учили ничего подобного автоматически. Это с ним происходит, и поэтому не гнивайся на нас. Шарги, значит, это естественно, это там внутри его, это самскара. Это сам внутри и его мы не учили, Итак, вы, не учили его, не учили пара его пара, ничему подобному. И опять тихие Анякашип говорит, сейчас забирайте, учите достойно. И вот они пошли. Опять And учить Пахлада и спрашивать, ты откуда getting, <coughs> ты узнал этому. Ни, никогда не учили тебя этому. И Пахлад Махараш сказал, благодаря могуществу той Божественной реальности, весь этот мир, он контролирует этим Божественным началом, я получил это знание от него, я не получил это знание ни от кого. Здесь Пахлад Махараш, он узнал о Дарме, когда он был в чреве матери. Его мать хотя слушала и все забыла, но Пахлад Махарадж все запомнил. И вот он говорил о Бхагвадарме Каятху. Но, но цель была в том, чтобы ребенок, который находится внутри его чрева, внутри ее чрева, и, и вот Пахлад Махарадж, он вспомнил и запомнил всю эту Бхагавадхарму, будущее Дарма, в Череве матери. И через какое-то время. Шандуана Марка. В... Они подумали, что. Прохлад уже достаточно зрел, можно опять его привести к царю. И вот они пошли. Прохлада привели к царский двор. И когда Хираня Кашипус спросил Прохлада, Что же вы что же ты узнал и пахлад Махарач начал говорить вот такие слова и вот Пахлад Махарадж начал виси говорить о 9 сложном бхакти, и когда он начал и говорить, если кто-то совершает виси, нова бхакти, 9 сложная виси бхакти, виси, <свят> И вот Прохлад Махарджи говорит, если кто-то изучил девятисложные бхакти, если девятисложные бхакти, кто-то совершают в адрес Бхагавана, я думаю, это лучшее. Я думаю, это лучшее изобразование. Пахлад говорит, я думаю, это лучшее изобразование. И вот когда он сказал так, то Хирани Кашипу был очень <coughs> разгневан, как змея. Если на змею наступить, или, или палка как-то задеть, то змея крайне гневается. вот так же Хирани Кашипу взял, скинул прохлада со своих колен. И Пахлад Махарадж упал на землю, но не чувствовал никаких проблем, поскольку он всегда думал о лудостных стопах Бхагавана, <кх> не беспокоился. Пахлад Махарадж, у него не было страха, ничего, хотя его вот так вот глубоко И хиро, шипу, дал указания. этих демонов, которые работали на него, чтобы не пошли убили его. <coughs> приказал его пойти наказать. И наказать. И вот они пытались его убить этим ножом, этим копьем и прочими методами. Пытались как-то убить, но ничего не получилось. Но Пархлад по Махраджи никакого вреда это не представляло. Бахлад Махараджа – он не so, какой-то материальный человек, и поэтому любые э, виды наказания Бахлад Махараджа хотели скинуть с э, горы, со скалы в, в, в, в море, но Багаванон, он э, спас его. Это Южная Индия была, в Южной Индии было в, в Азак, место называется Там Джион Рисимха. <свят> И вот, когда Хирани Кашипу скинул сок в океан, то он спас его. И когда Хирани Кашипу пытался отравить его, это место Пана называется. в Южной Индии, там, где это лада пытались убить, и там Симка только пьет этот щербет, напиток. И вот там всем преданным предлагают его также. Это то самое место. Аху Нисимха есть. Это то место, где Шипу поместил похлада в пещеру. Когда Хирани Кашипу поместил Пахлада в пещеру и камень, камнем закрыл, чтобы тот помер там, да. и вот и закрыли его вот так в пещере, придавили камнем, чтобы Пахлад Махарач не вышел, но все же Пахлад Махарач не беспокоился и не умер. И все бабушки его убили были бесполезны. И вот Хирани хотел сжечь его, как-то навредить его и, и ему, и поэтому поместил похлада на колени своей сестры. У нее было благословение, что Огонь не мог зажечь ее, и поэтому попросили ее. И вот попросили ее посидеть в огне, чтобы ее, ее огонь как бы не жег, а поклада сжег бы, по идее. Но случилось нам наоборот. Она сгорела в огне, а похладу ничего не было. И вот в нашем детстве тоже была система такая перед холли. Была тоже такая. В традиции эту харику сжигать вот, на день вот, перед э, Гуру <сотор> И вот этот план но Хирани Кашипу тоже не замечался успехом, случилось, но случилось, наоборот, похвад Махарад Остался жив, а эта сестра его сгорела. И Хирани Кашипу, он... Подумал, не могу его убить. Что же делать? В чем проблема? Я пытаюсь его убить, но бесполезно. Может, я сам буду убить его в ближайшем будущем, поскольку я сам не могу ничего сделать, но Хиранекашипу не понимал. Я на хинде буду говорить об этом, и <связывающие> вот там Хироника Шипу он не понял, поскольку в материальном мире отец, мать, друзья и, и, и прочие, они думают, что мы объект их наслаждения. В материальном мире такая система. думает, думать, что жена – это объект его наслаждения, Ж... Муж думает, что жен... жена наслаждается жена, мужем, родители, детьми, детьми, дети родители наслаждаются вот таким образом. Мать думает, что вы. И, и вот весь мир, если мы посмотрим, не сможем найти никаких чистых таких отношений. везде везде как, как, какие-то корыстные интересы. Отец думает, что дети будут зарабатывать деньги для него, содержать в будущем, в старости. И дети думают наоборот. И таким образом, вот мой, мой отец не позволял мне бажан совершать, поэтому из дома пришлось уйти. Is system. Mm -hmm. Вот такая и система. Все пытаются как-то наслаждаться жизнью и херанякашипу. Он... Он тоже не понимал, <coughs> что похват Махарадж это не объект его наслаждения. Пахлад Пахладмакараш, он преданный, он гуру. И Хираня Кашипу думал, что это объект его наслаждения, но нет. Пахладмакараш это его гуру, хотя ему всего 5 лет, но все же он гуру. Гопал-гуру, тоже гуру. Но возраст не столь важен. Хираня Кашипу не мог понять, понять это. Хироника Кашипу не понимал, что прохлад не может быть убит. Не, не понимал, что прохлад не может быть убит. А почему? Что такое прохлад? Значение прохлад каково? Прохлад значит пра плюс лад. Лад значит радость. Про, значит совершенная. Mm. Есть... Pro... И вот про -про прохлад, значит такая Absolute совершенная радость. Абсолютная радость. Mm. радость. Mm. И, И вот такую радость. Такое счастье невозможно убить обычное материальное наслаждение, но пока мы во всей своей жизни мы наслаждаемся чем-то, но это наслаждение, мы можем наслаждаться год, Или дольше такое. Наслаждение наше не длится долго. Кто-то ходит в какие-то увеселители, заведения, тратят кучу денег. Но продолжительность этого наслаждения очень коротка. Любое наслаждение мы можем посмотреть на нашу жизнь, попытаться найти что-то. Но это, очень, это наслаждение очень коротко Вечное наслаждение, пахлат он... Пахлад, он. Не тот, кто сделан из плоти и крови. Махач, он. он олицетворение радости. Хираника <coughs> Шип, не понимал этого. И вот он пытался его всячески убить, но все было бесполезно. И так или иначе <риктивный ве> это чинение Прохлад И вот, когда Нарисим Хадев явился, он исполнил все возможные обещания, которые обещал Хирани Кашукова, прохлад Хирани как никто не может. Брама ему пообещал, что ну, вынудил Браму пообещать, что никто из его творений не убьет никаким оружием его не убьет, этого хераника шипов. Ночью его не убьет, днем не убьет. Никто из тех, кто сотворил Брама, не сможет убить ни внутри помещения, ни снаружи. И вот он таким way, образом выпросил э, различные благословения. Он, хотел, он сначала просил бессмертия, но Брахма сказал, что сам смертен, и поэтому ничем помочь ему не может. Но и тогда Хираня Кашипу пытался обдурить Брахма попросить, просить, чтобы вот так не убили так и так, и так. И. И вот Хирани Кушипу так аккуратно хотел получить то, к чему стремился, и в итоге был убит таким образом, что ни одно обещание Брама не было нарушено. Бхагаван Шри Кришна явился перед ним. Бхагаван в форме Он явился перед Ним. И вот в такие слова говорятся. Весь он поклоняется Нарисимхе. Можно пойти увидеть в материальном мире все поклоняются Ганеше. Почему? Поскольку знают, что Ганапати даст денег, какие-то материальные блага. Но они не знают изначальный источник, откуда. Этот Ганапати обрел свою силу, чтобы избавить нас от всех проблем в нашей жизни, откуда это Брамасам Пити говорится, поскольку Ганапати Махарадж обрел лотосные стопы на симхи на свою голову. В, в Пуранах описывается это. Наш Ганапати Махарадж, поместил лотосные стопы на свою голову и взяв его лотосные стопы себе на голову, <связывая> <связывая> и вот люди верят, что ганапатия Ганеш может избавить от всех материальных проблем, но это сила, эта способность Ганешу пришла от Нарисимхи. И таким образом... И вот иногда кто-то спрашивает, что мы... Рагануга преданный, зачем нам поклоняться на Но вообще, вопрос больше. Ответ долгий, но я кратко расскажу даже наш Гуранга Махапрабху, не забывайте. Вы думаете, что вы достаточно зрелы, а Гуранга Махапрабху никто. Но если вспомнить Махапрабху, когда он шел в Южную Индию, то что? Он повторил такие слова. Почему? Кто-то спрашивает, почему? Поскольку Южная Индия, наполна моей И Махапрабху дал нам урок. Мы не можем... И вот я начал это с того, что множество бесчисленных проблем на пути нашего Баджина. Есть множество проблем, кто может избавиться нас от всех этих проблем? Нарисимха, Нарисимхадев может избавить нас от всех возможных проблем, и поэтому мы должны поклоняться ему, чтобы устранить препятствия на пути Баджина. Зачем Кто-то спрашивает, зачем поклоняться Шанкару, Шиве, Нарисимхе? Сила Ш... и Кеша -махашпе. вот такой пример, они подобны джек-фруту. И... Вот в, в карбиде если поместить манга или джекфрут. И вот по действием этого карбида эти фрукты быстро созревают. Такой химический способ, чтобы фрукты соспели. И вот и Кешев Махарадж приводит такой пример, в незрелом виде. То есть если кто-то, будучи в незрелом состоянии, хочет достичь зрелости, то... Такие люди они не хотят лезть на дерево, чтобы сорвать фрукты, а хотят как-то допрыгнуть туда, куда еще you know, не, не стоит прыгать. They're they're То есть такие люди не, не ждут, пока эти фрукты соспеют, а пытаются всячески перепрыгнуть через что-то. Climb the tree to всегда уделял внимание Нарисим Хачата души, Сила Кеша Махара, Шила Шанта Махара, вся наша Гурвага, Нарисим Хадев, если они не благословят нас. Нарисим Хадев, значит, Он может избавить нас от всех проблем под руководством Гурдева. Если мы а если мы пренебрежем нашим Городевам, то никакой милости от Брисимхи не получим. Только тогда, когда будем следовать Городеву, Млисимхадев поможет избавить нас от препятствий на этом пути. И также в его шлоке есть такие слова. На языке Нарисимхи пребывает Сарасвати. Это не материальное Сарасвати. Вот это вайкунха Сарасвати. И вот на языке Нарисимхи пребывает Сарасвати на Груди Лакшме. Пархлад Махарадж дал нам очень обширное учение, но времени мало обсуждать его всем. И вот есть много примеров, много, которые дал Пархлад Махарадж. Я еще расскажу несколько. Когда Андрей Симхадев явился, поскольку Хирани Кашипу бросил вызов, Пахладмахраджу. Где твой Господь? Если ты защищен, то где, где, где. Почему я не могу увидеть? Мой Прабху, Он везде. Как везде. Он везде сущ. Да, Пахлад раз говорит. Почему же вы... не могу yes, видеть его здесь, know, в, этих, yes. в этой колонне? Yes, да, there. он там. Problem, как если он в этой yes, колонне? Yes, да, yes. есть. И этот хианика шипа ударил колонну. И эта колонна сломалась, и Ни Симхадыфи из нее, и Боготам говорится, говорится такие слова, что мой преданный никогда не говорил лжи, и чтобы доказать это, Нарисимхадов явился из этой колонны также, поскольку Господь там, Госп, Гос, Господь Нарисимхов, в каждой пылинке, Он прибывает. Хирай Храникашипу явился, не, не мог понять, кто он, полу-человек, полулев что за зверь? И так или иначе, ее си тело сияло. И настолько э, сияло, что хиранья -ну был затмён этим сиянием на лисимхе. Хиранья -ну не, не был чёрным. А этот хиранья -ну и пахлад, пахлад Махараса был темным, а этот Хирани Кашибу светлым. Ну, тело его такое было беловато. -бело -бело И Бхагаватам говорится. А Хирани Кашибу золотого цвета был. Но демоном был. Хотя выгля выглядел он прекрасно, но был демоном все же. И вот когда Хирани Кашибу не мог понять, что это, он вынул свою шпагу и хотел как-то побороть это странное создание. И в Багватам говорится, и от Несимхи исходило сияние, когда он прыгнул на Насимху, чтобы бороться с ним, то его, он пропал из вида. И в итоге де Дефон взял прохлад Махараджа на колени, не внутри, а, и он поймал этого хиранья кашуго, причем поймал не внутри комнаты, не снаружи, не днем, не ночью, а в сумерке, и сел он тоже на пороге, и вот он, он и убил его не, тоже никаким оружием, а раздал когтями. И внутри на наших сердец тоже хираня находится находится. и силы, ибо сегодня мы хотим с помощью Нарисим Хадева мы хотим выкинуть Хираникашипу из нашего сердца. И как долго Хирани Кашипу будет находиться в нашем сердце, мы не сможем совершать Харибаджан. Хирани Кашипу он будет гнать вас в сторону того, чтобы вы собирали деньги. Наслаждение, славу и прочее стремление к, к этому. Без связи, как можно видеть, некоторые люди говорят о каких-то лекциях, но о чем-то, сами думают, не следует. Я много раз говорил, что мы не должны говорить о чем, что мы не понимаем. Вначале мы Но должны совершать баджаны и чувствовать, Очень, и тогда мы можем поделиться с чувством somebody. своего сердца с другими. Не, не сейчас. Не, не, не. So way, и вот таким образом, исполнив исполнить все, все условия, Хирани был mm -hmm. спасен. Отначе, Хирани был убит, и весь мир спасен. И после этого Нарисим Хадар вытащил его внутренности и украсил себя. Как гирлянды. Гирлянды. Все испугались. Все и пахлад Махарадж он бесстрашен поскольку когда мы можем стать бесстрашными если я спрошу вас когда вы сможете стать бесстрашными тогда когда у вас не будет посторонних желаний пытаетесь понять мы можем стать бесстрашными тогда, когда наше сердце свободно от всяких желаний. Когда наше сердце полностью чисто и нет никакого вожделения, то тогда мы сможем стать могущественными. Если есть какое-то вожделение, то мы не сможем стать столь могущественными. Вчера я говорил. Внутри. Is to throw all Если кто-то в тот момент, когда мы выгоним все вожделение, из нашего сердца, Весания Пхеладж и то в тот момент мы обретем силу, могущества Бхагавана, мы станем трансцендентными, и бесстрашными, но не перед этим. И вот наш Насим Хадев говорит, Пахлад не боится, но даже Брама боялся, и Инда Варуна Шанкар. Никто не смел подойти к Нарисимхе. И Лакшми попросила Пахлада, чтобы он пошел успокоен Нарисимху. Лакшми в итоге, что случилось? Пахлад Махарадж был отправлен. И Брама сказал, мой сын, иди к успокоенному Прохлад Махарадж, он пошел к Насимхе, без всякого страха, и Насимхадев, он поместил свою лапу на голову прохлада. О, о пахлад, я очень доволен тобой. Проси любое благословение, поскольку я тот, кто дарует благословение меня. Бхагаван – он изначальный, изначальный источник всех благословений. Если мы получаем от кого-то Брамы, Вауна, Шанкара, то это все исходит из Верховного ну, Господа, вот Найсимха сказал, что я лучший из тех, кто может благословить. И Кулахлад Махарас сказал, что наши отношения безупречны. Почему ты просишь, чтобы я что-то попросил у тебя, мне ничего не надо? Ты явился ко мне, это более чем достаточно, нет похлад, все же проси что-то, я пришел ради Тебя. И вот похлад Махрад, чтобы выразить почтение, на Нарисимхи сказал, у меня нет никаких, никаких корыстных желаний, я Твой слуга. А, ты мой Господь, и я Why не хочу, чтобы наши отношения чем-то осквернялись, но поскольку ты просишь, я попрошу такого благословения, чтобы никаких желаний посторонних не возникало в моем сердце. Благослови меня на это. чтобы никаких даже запахов, посторонних желаний не возникало в моем сердце. прохлад Храдшин очень умен, что попросил такого. И вот так же он сказал, что мой отец, я прошу, чтобы ты какое-то благо сделал для него. Он был отцом, хотя был демоном. Пытался мне как-то навредить, я знаю, вы злы. но все же он мой отец, и поэтому прошу что-то хорошее сделать для него. И Насимхадев засмеялся, думаешь ли ты, что есть недостаток какого-то блага? Насимхадев говорит, думаешь ли ты, что есть, когда я поместил твоего отца? к себе на колени, любил его, думал, если что он не дополучил какого-то блага, и вот вечно начиpати пишет, похламухрач очень хитер, и умён. И вот хотя он знал, что его отец получил благо, но всё же, чтобы получить подтверждение из уст хадева ради блага всех остальных он спросил и вот ход сказал Думаешь ли ты, что есть недостаток какого-то блага, когда я прикоснулся к нему, Вишна Чикарвати сказал, чтобы а, чтобы а а а получить одобрение, Нарисимхадеву он спросил, и вот, и вот он сказал, Нарисимхе, о Пабу, я не боюсь, это твое угра формы и вот это, без, Я не боюсь этой ужасной формы. Я, от чего я боюсь? Я боюсь того, что этот материальный мир Люди, живущие этой материальной жизни, я боюсь этого материального мира. Я не боюсь твоего Божественного явления. Я боюсь только этой материальной жизни. И вот прохладма хорошо не, не користен, он благословляет нас. И он сказал, что если вы хотите благословить меня, то благословите этих детей демонов. Если ты не благословишь нас, я уже получил бхата, милость, я поскольку твой бхакта, народа, он давал мне свою кипа, милость. Если ты хочешь дать мне свою милость, кипа, я уже получил милость, милость народа. А если ты хочешь благословить меня, то благослови этих детей демонов. Это моя просьба, иначе они можно... без помощи никуда не могут пойти. И вот преданные могут организовать милость Господа для всех остальных, если мы, они, они искренне я могу больше, Есть вопросы? разница между Падасеваном и Дасейом. Какая разница? Падасеваном является локши. значит. Это тоже Даси да, служение, но Даси это особое служение, как Хануман, совершает или Барат. Как в этой шлоке говорится, кто? Является очарей, и какого вида служения? Все. И вот когда-то я расскажу об этом более подробно но вид в Навитха Бхакти, в Девити Сложном Бхакти, мы можем найти всех ачари, как поречат он пример шраванака Бхакти. Парикшит Махарашт, идеализм Шраванакша Бхакти. Байясаки, Шукадев Шукадев Прохлад он, ачарья Смарана, он показывает нам, как помнить Господа идеальным образом, лакшми нам, как служить стопам Господа. И хотя мы думаем, что тоже служение, mm -hmm. но, как оно mm -hmm. Падасевна mm -hmm. Лакшми совершает mm -hmm. а Притху, mm -hmm. он поклоняется mm -hmm. Господу, Этот mm -hmm. Хануман, пример Даси, служение, он все служение делает, все, что может делать Ханумана Деве такого не может делать, например, и наоборот. И вот среди д... of... Арджуна, он пример okay. дружбы. Okay. Но okay. то, что во вредовании, это отдельная история. Bali Maharash пример Samo না हमম বিবেমিতে অতি भয়াन क্য জহারको নেত্র ভকটি रবসগরदংঠাত অন্ত सজ খতজু সংক করনা निহাদ अভিত ধগবাদেররি ভিন্ন নাখারা তস্ত ্মিী অম কে পনব্যলো হদশহগরু সসার চকরখদনাত गाশতম হু প্রणিতম это прекрасные шлоки, которые посвящены прохладу. Я Симфи. Мы пытаемся установить отношения с отцом, матерью, с прочими людьми. Но мать умрет, отец тоже. Я узнал, когда мать, что мой отец умер через полгода только. Но когда yeah. отец оставлял тело, тел, я что-то почувствовал, когда мать оставляла, мать моя умирала, я почувствовал что-то странное, то, что невозможно для меня, я как-то почувствовал это, но потом узнал спустя so, okay. долгое время, если мы будем okay. развивать Отношения с э, такими швейными людьми, то в итоге будем чувствовать боль, когда они уходят. И мы должны развивать отношения с гуру Вишнавами. Они вечные. Иногда, если что-то жестко говорю, то не обижайтесь. Это не гнев, это я говорю, чтобы помочь спасти вас. Это не какой-то гнев. Кто-то идет по неправильному пути, я пытаюсь помочь им. и вот Пахлат Махараж говорит, мы боимся этого материального мира. В этом материальном мире мы можем... ничего, с чем можно было сравнить лотостное стопы Бхагавана или лотостное лицо Бхагавана.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 Mind and heart about the roots, you и know. вот здесь сердце, и душа в пахлад махрад, а всегда you know, находятся uh, около и вокруг Несимхи middle you can take, not fast and the last, sometimes sound, uh, door going to heart and the sound going. So I already copied, you can take, but you cannot misuse it, you cannot take undue advantage. You can play and do a great condition. Can you publish? What, what, what is this? Wait, wait, wait. One back. Huh? What, what, what? One back. One back, uh, put one back. Can you publish? But in the And, the And in you can get all the of Corona period, is a golden period, Because if I calculate in corona period, my maximum arrival.